И короче, да, всем привет, сейчас я залетел на релик, собрал себе вот такой инвентарь, сейчас будем типа что-то, кого-то убивать туда-сюда, ну короче, вы поняли. Короче, на RTP не было типов, я залетел на Warp End, здесь какой-то движ, в принципе, можно забавиться, чтоб мне кристаллы только не бахнули. Вот эти тебе бафы Ну все, давайте только, чтобы кристаллы меня не бахнули. Взял ту типа, Типы шариками, хуяриками. Ой, ой. Ой-ой-ой. Мне что-то плохо. что то мне плохо... Смотрите, просто на лол хп оставил. На лол хп. Блин. Вот это тем дал. Ой. Что-то мне вообще не по кайфу, что-то у нас меня... сил кончилась. Гаплов нету. Так, модоров все-таки нет, а ты сейчас забанит, а еще будет песня. Ну давай, давайте выходите, родненькие. Ой-ой-ой. А пол хп выжил. да-да. <coughs> Понимаю. В чате какой-то движ. Нормально. о ха ч мне делать? Ой, свой меч выкину. На фух, не свой. Че, сейчас отхилюсь, можно, в принципе, еще раз. последняя бафы. Хом, я полить не хочу. Ладно, пошли, пофиг. Бхеру, По в принципе. Ой. Ой, ой. Ч а ч он так больно бьется, я не понимаю. Три гэпла. Бля. Это бы... Мне меня крыса сейчас бы. Сука, а. Не, ну ч, можно, в принципе, купить бафов. Я хочу жесткое пвп Жсткое Пвп. А, Давайте, если кто-то ко мне подойдет, я бафну Оп. Щуган. Я местный ШУГА ДЭДИ, ПОПРОБУЙ, Я НЕ вреден. Да-давай, пошли на ПВП. Давайте-давайте, и я вас не боюсь. А слова совсем. Где он? Блядь, куда он ливнул? Не, ну шар здоров... Ой, ты чё бахаешь меня, урод? Шар здоровья вообще, типа, вообще шариками, блядь, бегай против меня за вот, четыре, блядь, с тремя гэплами, это ж вообще unreal. Кого я тут убью только? Даунов каких-то? Давай, взрывай меня. Ой. Сейчас лучше бы мне не прыгать. Ой. не мне эти приколы вообще не нравятся вообще ладно давайте сейчас пойду возьму на холм бафов и вернусь так все собрал еще раз себе такой инвентарь соли баф а на вар банд уже никого нету ну тогда пошли может на варб дозы залететь там прикольно давайте попробуем сейчас я только возьму так он Дуза... понимаю. Одобряю. Нормально. Он на сидит. в широм стойке ебаный это гандон блять лысый суп на своих ⁇ бащах был бы на своих блять кристаллах сидит короче нахуй долбая бы и чем мне против с него сделать блять Только два пепла проебал. Это темчик. Ладно, похуй. Ой, еще один варп рекламирует. Гг. У меня сейчас курсы в руку. Варп. Гг. Ес. Нихуя у вас там тусы, ребятки. Ебать, у вас тут тусы, ребятки. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ебать, что-то вообще не камельфо. 3 x 1 сука, жали, долбоёбы, я думал, они паркаются, нихуя себе, ладно, похуй, Да такой, блядь, ролик, сука, получился, никого не убил, зато, блядь, сам слился.